Да. Давайте пока они готовятся, О, пожелания вытащим, тут как бы наши святые отцы, и назовете, в конце будет написано кто, и озвучьте. какое пожелание каждому из нас на Рождество. А его надо Ну, про Нет, прочитать, просто прочитать слух, кто сейчас что вытащит. Десять раз нет, нет, нет, нет, это ну, такие как бы хорошие слова. Святых mm. это вот для меня прям, а, кому что-то совпадает, мне многословно, все, как и не, не я не знаю, каждый, да, но, конечно, не снимаю. Начинать, начинать. Все, да? Так, патюшка, еще вам надо взять? Да, да, да тут да, хорошие да, слова. Да, Хочу, так, всех, Нет, тут прям... Ну, все, читайте. Кто начнет? Кто первый по порядку прав, читайте. Игорь, Игорь если погонишься за, роско... за роскошью и за тем, чтобы иметь больше других, то труда будет много. Путь станет ненадежен, скорбь неутолима, и жизнь многопопечительна и подобный гидремсирин. А это точно не подтасовано, идет сам. Божественное Писание читай делами, а не многословь. одним пониманием преподобный Марк. Молчу За грехи посылаются печали, за грехи беспокойство, за грехи болезни и все тяжкие страдания, какие только не случаются с нами, святой Англослав. Чего у вас начинать? Кто, сам, давай, кто может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы он был беднее всех. Напротив, кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел на царском престоле, слабее всех. Святой Иоанн Золотоуст. Читайте. А вспомнишь об оскорблениях и преследующих тебя. Не жалуйся на них, но лучше помолись о них Богу как о виновниках величащих для Тебя благ, преподаваю Авва Исаки. Ну, я не туги. Бог посылает для здоровья души. Нетуги, Преподобный Иоанн очень. Лес, лес, лес. Если мы не простим ближних, то этим не причиним им никакого вреда, а себе приготовим невыносимую иенскую муку. Святой Иоанн Златоуст. Случилось ли, что хорошее благословляй Бога, и хорошее останется? Случилось ли плохое благословляй Бога, и плохое прекратится? Святой Ангел Златоуст. Хорошее чтение Писаний. Но прекрасно, когда за ним следует дело. Если же ты читаешь, а не делаешь, чтение будет тебе в осуждении и повод к наказанию. Святой Анслапов. Кто любит смирение, тому легко любить и Бога. А кто любит гордыню, тот ненавидит Бога, преподобный всем сирим. Бог не объявил дни нашей смерти. Не открыл сегодня, завтра или через год, или через несколько лет. Он придет, чтобы по неизвестности срока мы постоянно хранили добродетель. Святой Иоанн Златоуст. Дай плоти мы... то, что ей нужно, а не то, что она хочет получить. Преподобный Ним Синайский. Мы должны так заботиться друг о друге, как заботимся о себе самих. И щадит ближних так же, как и нас Бог. Святой Иоанн Блатоуст. Грехи умножаются от обилия благ и исчезают от скорби и бед. Святитель Иоанн Заталуст. Спасибо. Прислушай Бог заповедник, чтобы он услышал тебя в новом эпохе. Деньками должно владеть, как подобает господа, так, чтобы мы властвовали над ними, а не они над нами. Святой Иоанн Блатоуст. Старайся не пристраститься к земному богатству душой, но извлекай из него пользу. Не люби его чрезмерно, и как одному из благ не ему, но употребляй его служение как орудие. Василий Великий. Андрей, читал? Вот еще здесь не читали. Давайте, читайте. Кто собирает свою сокровищницу, молитвы и дела милосердия. тот богатеет в Бога, подобный Ефим Сирень. Господь не прощает того, кто не прощает брата своего, преподобный Ефрем Сирин. Если ты лишишь себя молитвы, то сделаешь то же самое, как если бы извлек из воды рыбу. Потому что как для рыбы жизнь вода, так для тебя молитва. Святой Ангел Аталус. Блажен. Кто многим делает добро, он на суде найдет многих защитников. Преподобный Нил Синайский. Ничто так не уподобляет нас, Богу, как прощение злых людей, которые обижают нас. Святой Ну у мне Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь... Долголетие на земле. Ефесянам шесть два три. Это можно себе оставить, да? <свяк> Небольшой. Мы в декабре буквально купили календарь обычный отрывной. И тут вот рецепт, все такое там вот, на каждый день. Мы тут этот, гороскоп, там по звездам вот ничего нет. И одна единственная там где-то в середине какая-то, ну, какая -то. То есть какая Как она тут оказалась? Ну, вот среди этого всего -то. Среди рецептов. Ну, мы подумали, что это. Не случайно. Можно озвучить. А какая ну, притча? Сейчас а вот сейчас мне... Мир тебе, учитель. Я пошел к тебе, чтобы спросить тебя и получить совет. Вот ты живешь, ни на кого не взялишься, ни на кого не обижаешься. Как мне научиться твоя мудрость? Ну, когда ты решишься на кого-то обидеться или злиться начнешь, ты возьми сырую картофельную. называется это обида и картошка. напиши на ней имя того человека, с которым у тебя произошел конфликт. положи в этот пустой пакет и носи этот пакет всегда с собой и так всегда делай, когда будет на кого-то злиться или обижаться. И когда у нем нет, нет этого молодого человека, Отрок. приходит. так. Мир тебе. Это уже невозможно да. носить. По слишком тяжело, а картофель в нем совершенно протух и воняет. То же самое происходит и в душах. Ну, зрящихся или обижающихся людей, просто мы не сразу это замечаем. Наши поступки превращаются в привычки, а привычки в характер, который производит ну, зловонные пороки. Мы это не сразу ощущаем. Я тебе дал показать это на примере, чтобы ты это почувствовал всякий раз, когда ты, ну, решишь, на кого-то обидеться, подумай, нужен тебе либо тарелок, что ты легко, его таскал, и более того, <клышко> ты живи так, чтобы с годами у тебя как бы пакете картошки становилось все меньше и меньше, чтобы к концу жизни у тебя просто остался пустой пакет, чтобы для этого некого было. А вообще, я еще больше могу сказать: ты вот сейчас этот пакет вообще оставь и не вспоминай его и забудь о нем, и ты узнаешь, как легко жить и как Новая жизнь начнется. Оставь его из-за. Действительно, после того, как распрощался с этим несчастным мешком тяжелым, мне намного стало интереснее, радостнее и легче жить. Аминь. Вот и вот в этом календаре, где вот одна ерунда, одна единственная вот эта притча была. Как она сюда попала, Я просто не знаю. Я думаю, что хороший. Судя. Да, я не, не даром попала. В итоге все, все отмерено. Матушки. Можно я прочитаю рождественское стихотворение. Вот, и у меня будет небольшой такой приз. Совсем маленький. Вот такой приз. Это, значит. Отгадка, в общем, кто написал это стихотворение. Вот. Но я хочу, чтобы как бы уравнять шансы сначала. Сначала никто не подсказывает, пожалуйста, молчите, если даже кто догадается. Выступает группа, то есть ну, Степа, Илья и вот все, кто меньше. Потом, если вы говорите, мы сдаемся, не отгадываем, следующий там Терентий, Катя, Анфиса, Исаак. Да, конечно, Так, и все. Да, и потом уже... Ну, потом уже взрослый, тогда кто первый скажет. <как> Называется «Рождественская звезда». Только еще раз говорю, это Интернет. не говорите. В холодную пору, в местности, Привычной скорее к жаре, чем к холоду, К плоской поверхности более, чем к горе. Младенец родился в пещере, чтобы мир спасти. Мило, как только в пустыне Может зимой мести. Ему все казалось огромным, Грудь матери, желтый пар. Из Воловьев ноздрей, Волхвы, Балтазар, Гаспард, Мельхиор. И в подарки глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. Так, Степа и Илья, ну и кто меньше там ворлам, не знаю. Есть? Автор. Автор. автор. А, автор, автор. автор. Да. Хоть кто-то знает. Есть? Нет, нет я не слышал про то, не того. слышал, не слышал. Ну, ничего страшного, Исак слышал, да, да, да. Катя, И слышал от Маяковский? Нет. Блок? Тихо, тихо, подожди. Нет. Блок. Блок. Сейчас их группа устроим. Послушал. А если никто не угадает? А, правильно, ты знаешь, наверное. Я? Ну, конечно, учитель литературы. А может ошибаюсь? Не, ну дай шанс там другим. Постогнать. А? Постогнать? Нет. Это советский писатель наш? Российский. Это кто-то. советский или российский? Ну, о, о, да ладно, ну, не буду даже говорить, а то понятно совсем будет. Бродский? Нет? Не, ну я-то не знала. Это Иосиф Бродский. Сложный какой-то. Я вообще такие стихи. Компетку хочу. Ну, о, как в пустыне, Ну, что ж. Кто, кто отгадал. Отгадал? Ну, думаю, только... <тужие> да никто бы не отгадал. Да, да ладно, ты тоже хотела в нет нет, нет, нет, нет. Ну вот тебе подарок выиграла, значит. Все. Назад домой. Надежда, давай. Да, да я не распелась, хотела спеть коляпку. страшно. давай. И Мы Пу тоже сегодня все поможем. Все экспромты Сегодня время, Всем, нет, время у нас ограничено. Повыше петь. Полярка, Рождество, Торжество, Вескоп. Вескоп. Рождество, Торжество, Воспевайте и играйте, семьям ну вот смотрите сейчас я раздам да восемь Андрею и устину алексею тоже подсыла с кучкой сейчас я скажу что делать так кому кому не дала Янчукам. янчука вот иди сюда держите сейчас скажу что делать еще кому еще кто объединится Батюшка, вам да, тоже надо. Да. А да. Вы сможете. Дай. Так, ты давай иди сюда, и Кому еще можно дать? Сейчас я скажу. Это, смотрите, это история Рождества. 15. У каждого по 15 одинаковых <сус> годах. Нужно их в хронологическом порядке. Что было сначала, что потом. Может, ну, и все. Сегодня... Посмотрите, а, да, сейчас вам да, да, карташи да, пронумеруете, да, что было первое, да. что второе. Да. Давайте проверять. Кто долго думает, то все. Все, уже время, все. Так, ну все, давайте. Да, все, да, как Все, оставляйте, как да. есть уже. Кто не успел, тот не успел. Да. Проверяем. Так, первое. Ангел возвещает Захари о рождении Иоанна. Неправильно. Что, проверяете? Да, я проверю, уже диктую. Подождите, что первое? Разложите, зачем вы убрали-то? У нас первое Сейчас Сейчас, раз, ангел, Захари. ангел возвещает Захаре. Ангел да. возвещает Захари о рождении Иоанна. Дальше. Ангел возвещает... Это первое Второе Ошибки считать. Ангел Гавриил Возвещает Деве Марии О том, что она родит сына да. Третье Мария посещает Или да. Четвертое Рождение Иоанна Крестителя. <клес> Пятое. Сон Иосифа. Ну да, это Поколе. этот сон. А у него там что-то снов было? Это нельзя. Ну, давайте не будем. давайте. сна будут. Как это не будем? Не будем. Как шестое. Не будем. шестое. А Поездка в Вифлеем на перепись. А так, а где? Седьмое. Рождение Иисуса в хлеву. А вот оно все входит. Восьмое. Восьмое. Добрая весть пастухам и Вифлееме, в Египте. А у нас одного листочка не хватает. Девятая, Девятая встреча в храме с Семеоном а, и Анной. -то. А, -то. Не кто -то. Кто -то. Рождение Иисуса а в Десятая дары да. волхвал с Востока. А а это неправильно. Одиннадцатая Дары-то при а рождении были, не а он уже когда большой, когда они уже с этого вернулись. В этом, в храме, вот именно, что дары, воды приезжают... Подождите, после ремонта... Они домой приезжали да, через он. неделю после режиссура. Он маленький. Пожизненный. Еще никуда не уходил. Бегство ага. в Египет это 11-е. 12-е избиение владенцев из Еми. 13 возвращение из Египта в Назарет. Четырнадцатая встреча с учителями в храме и пятнадцатая Иисус возрастает в Да. В да. да. да. У нас одного листочка не было, нет, нет, не было. Много ошибок. Запоминайте, пронумеровали, теперь будете знать. Это картинка рисуют, что и пастухи Я да, да, в один день не пошел. А, а, это было ну, ну, написано, это, что говорит, что они в, не в не дом, дом молчу, в дом пришли. Да, так, ну, все равно, всем за участие, подарки. Вот, Да, да, да. Подарки, да, да. Да, да. Это вам? Так, сейчас еще. кому везли? сумки. да? не В рамочку. У тебя я не знаю, как это делать. Только не Хорошо. Сейчас Спасибо, еще пожалуйста. будет одна гектарина. у меня Виктория, подарок. А так, я Приехал. Давай. Ну, начнем с маленьких. А, мама, пять палочек. Да, да. Идут на заре и птики. Сейчас. Если они не смогут, тогда Варлам. Если Варламки не сможет, тогда Степа и Илья. Там... Ну, а вот там... Я считаю, надо продолжить. В целом мире торжество, потому что... Рождество. Самый маленький. Самый маленький. И держание. начинается кому? Нет, нет, она сказала. Громче говорите, громче, чтобы было слышно. Нет смирений в целом мире, юная девочка... Мари. Мари. <смех> ну ты немножко, Евтиша, дай подумать, а то все конфеты заберешь. К ней от Бога приходил ангел Божий. <смех> <Ихаю>. Кто приходил? <смех> Евтиша. Ангел. Как ангела звали? К Марии. Назаре выручай. Обещание золото. Петер, ангел весть принес, что родился ей. Ладно, не поделится. Да. Все сомнения отбросит, Вифлеем идет. Ну вот, мы вот только что, Вифлеем кто шел с Осликом. Ну, был лоссник погородится, а третий кто был? И О, は, Немножко пусть папа расшифровывает. Нет, Нет. пристанища царю, им придется спать. Где? -то в мир дворца и шатра я спит малыш Христос, христос. где? Угу. да, где я... да, вот я из восточной стороны к малышу идут как же им найти царя Путь удачного Поклонившись до земли Поднесли они Дары Батюшка хочет, всем надо участвовать. Вы внимательны очень, но еще задам вопрос, что от вас подарок хочет получить Иисус Христос? Кто это говорит, вопрос? Это тебе подарок. Да. <связывая> да, правильно. Да, ну, а дальше уже для Они так, <связывая> Сколько дней принято поститься перед православным рождеством? <связывая> ну все <лучше> сложно, <сапплодом>, следующий. <связывая> <связывая> а может, это <связывая> А ты еще не посчитал, наверное, не все 25-го июля. сказал Сказал Мы же не по старому стилю, мы по старому но мы не перечислили. 25 какой напиток принято употреблять? Это какой числовый суд? 25-й. Ну, 25 25-й шар 25. 25. 25. Какой напиток, напиток? напиток принято употреблять в рождественский сочели в каторичестве? Молокови, но глинтеин. Иностранцы были русские напитки. Знаю, а ты куда знаешь? <систит> Я выбрала, если не чесно. Я нанимала <систит> <систит> <систит> Я раньше была... <Bilbo> Какое блюдо принято готовить на Рождество в США? Индейка. Индюка. Индюка. <систит> индейка. Индейка. Только, Gosh, что там, индейка, да? <систит> да? Да, Так, ну если почитаю выбор из трех. трех в каком календарю празднуется, празднуется Рождество Католики? Григорианский, Восточный по... или Юлианский? По-моему, по Григорианский. Нет, мы по Григорианскому, а, а, Юлианский, а Юлианский. Да? Что, Юлианский. да? Нет? Да, Юлианский. Юлианский. Юлианский. По Восточному Нет? хочешь сказать? Григорианский. Уже, а по-моему, а все перебрали. А какие варианты? по-новому стилю 25-го. Григорианский. Вот, или Анатолий пожалуйста. Конфетка. Какая церковь пазднует Рождество 6 января? А почему? А почему 6? Интуиция. то вы упоминает о практике празднования Рождества 6 января? Это кто-то из святых, да, в смысле, что там? ряд есть? Да, вот сейчас слышали. Климент Александрийский, Патриарх Алексей II, Юрий Цезарь. Климент Александрийский. Я же готовился. Кто пытался запретить празднование Рождества по всему миру в 1659 году? Туритане, Лютеране, Мормоны. Мормоны. Лютеране. Сказал Патеране. Кто-кто? Да, Они, Они вообще все праздники не Ничего праздновать. Сегодня Рождество Христово, мы празднуем рождение снова. Младенца. Младенца нашего Христа. Везде такая красота. Люкует все, душа, природа и хвалит Бога все народы. И звезды льют прекрасный свет, Небесной радости привет. Во всех, во всех сердцах лишь изумление, Пред Господом благоговение. Морозно, тихо на дворе, Деревья будто серебре, Душа поет и славит Бога, Что милости послал так много. Встаньте и пойдемте в город к Души усладите и скажите всем, Спас пришел к народу, спас явился в мир. Слава Вышнему Богу и на земле мир. Там, где, там, где отдыхает, бессловесная тварь, в ясных почивает всего во мира царя. От рожденному кресту по кресту плата золота и смирно в дар несут в дар несу. эй, ликуйте, дива, дива ты, встречай святого сына Ифлием, Ифлием эй, ликуйте, дива, дива ты, встречай святого сына